Зона гейм. Зона мобильных развлечений. Третий сезон. Подпишись. Горячие топы, отсортированные по жанрам и тематике. Рубрика ТОП-5 за одну минуту. Целых пять мобильных игр, в которые стоит поиграть. Не до игр. Плетни, слухи, новости о современных технологиях. А также интересные темы из мира мобильных и компьютерных игр. PUBG Royal Flash. Обсуждаем вышедшие серии и делимся всем, что осталось за кадром. World of Warships Blitz. Игроки из русскоязычной флотилии номер один под названием «Страх» поделятся с вами секретами игры и покажут, как правильно уничтожать врагов на разных кораблях. Зона Гейм. Подпишись. Теперь в Discord и TikTok.